Сегодня у нас рубрика Детские библейские рассказы на английском. Итак, слушаем текст. Илия служитель Бога. Его называют пророком. Илия очень голоден. Он любит Бога. И поэтому Бог послал этих птиц принести ему пищу. Ты видишь хлеб, который приносят ему птицы? Бог заботится о нем. Бог заботится и о тебе. Что птицы приносили или? Дорогие друзья, нам необходимо перевести этот текст на английский, перевести вопрос на английский язык и кратко ответить на этот вопрос. Итак, Первое предложение. Илья – служитель Бога. Время какое? Настоящее. Илья is God's helper. Илья есть из помощник или служитель helper. God's пишется через s в конце и запятую. Это означает «принадлежность». Илья is God's helper. Илья очень... Его называют пророком. He is called Можно He is named. Его называют пророком. Профит. Профит. Пророк. Он очень голоден. Илья. Илья is, есть, yes, very, голоден, hungry. или is very hungry. Он любит Бога. Время настоящее. He loves God. Он любит Бога. Поэтому Бог послал этих птиц принеси ему пищу. Поэтому so Бог послал God sent Send. Бог послал этих птиц these birds не this, этот, а these этих протяженно тянем these birds послал этих птиц принести ему еду или пищу to bring принеси ему him пищу food язычок нему food «Ты видишь хлеб, который приносят ему птицы?» Вопросительное предложение «Время настоящее». «Ты видишь хлеб?», хлеб. Используем модальный глагол «can». Ставим ее всегда в вопросительных предложениях на первое место. «Can you see the bread?» «Ты видишь хлеб, который приносят ему птицы?» Начнем с «птиц». При... «Птицы есть приносящие ему». «The birds are приносящие». Бриндинг. him. Бог заботится о нем. Время настоящее. God is take заботится care, значит is taking care. Бог заботится о нем of him. Можно about him, не имеет значения. Бог заботится о тебе также. God takes care of you. Бог заботится о тебе. Также to. God takes care of you. О тебе to. Тоже или также. Что птицы приносили или? Переведем на английский. Время прошедшее. Начинается вопрос со слова «что?» «Вот». Поскольку прошедшее, используем частицу «did». Вот did the birds?» «Что птицы приносили?» «Bring» или «to him?» Краткий ответ. счет Краткий ответ. Какой будет? «Птицы?» Приносили ему пищу. Как бы звучать ответ краткий на английском? Цебёц, птицы, приносили. Брод, время прошедшего слова, bring от глагола. Брод. Хим, ему пищу. Фуд. Вот и все, дорогие друзья. На этом наш урок завершен. Я желаю вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал. Делайте, безусловно, лайки. Делайте комментарии. Всем доброго. So long. Bye. Пока.